Здравствуйте, уважаемые любители ледных видов спорта! Наша текущая высота 4240 метров, мы приближаемся к кромке облаков и я много раз вам, конечно, записывал видео с Монтевизой. Визой, вот. но сегодня не удержусь повторить его, потому что сегодня просто потрясающий вид на Италию. Видимость, северный ветер, воздушная масса над Италией просто чудесно чистая. То есть такое бывает, конечно, наверное, довольно часто. Но гораздо чаще над Италией мы видим такой смог. Просто вот все затянуто дымкой. И просто даже земли не видно. То есть мы подлетаем к вот этой границе Италии и Франции. И просто наблюдаем, как внизу что-то такое вот мутное и непонятное. Сейчас же, если вы с хорошим телевизором, 4К я снимаю, я думаю, что вы вполне сможете разглядеть город Турина, например. Я сейчас вытащу камеру за борт, можете немножечко внимательно посмотреть, поставить, минимально дергать телефон. вид на Дугуаль, вот там в конце облака, они уже там, если или в районе Матерхорна, или уже какая-то вообще Австрия. я попробую сейчас вам еще заснять паролет над вершиной монте -Визе. не раз я это уже делал, но сейчас посмотрите в какой-то компании с каким потрясающим облаком красивым сейчас мы не то что пошалим, но пройдемся и над облаком, и над вершинкой очень красиво и все, я вот люблю к таким облакам подлетать, потому что очень яркий сейчас контраст. То есть настолько облако белое, солнце уже вечернее. То есть оно вот это все создает потрясающее сочетание по цветам. Я не знаю, передает ли вам камера это все дело, но надеюсь. И потом на нас будет чесать скорее назад, потому что чтобы не заблудиться в этих облаках. Видите, какая вот мощная обла облачная плита сформировалась. Ну вот вам вид от облака в сторону италии равнинный завораживающий совершенно вид вот само облако кучевое снижение у нас небольшое метр в секунду поэтому я не боюсь могу пройтись сбор этого облака немножечко посмотрите как это эгигейно. так Должна быть наша тень. Так, солнце сзади. Где-то сзади должна тень быть на облаке. Ну-ка. А, вот скользит, смотрите, вон он, планет Летит. Сейчас он к нам приблизится стремительно. То я в облако войду. Оп! Чук. Так, главное сейчас в Монтевизу не врезаться. Вот этот чемодан идущий вверх, друзья. Ну, это большое массивное облако. Так, и нам дорогу преградила Влево я не могу пойти. Потому что дырочка, через которую я пришел, закрылась. Поэтому я двигаюсь вдоль облака. Ничего страшного, там есть проход, я помню. И вот вам видно Италию. То, что реально редко увидишь. Вот так высоко в этих Альпах забраться и посмотреть на Италию ну довольно сложно. Причем... Да я даже, честно говоря, не очень ориентируюсь, где тут что. Вот там дальние облака, это уже поднимет вполне нормальная рабочая погода. Видите, ну просто сами итальянские Альпы, в них низкая облачность. А так на равнине там вполне хорошо. Где-то там озера вот эти, лак Гарда и что-то еще. В общем, ух! Снизу под нами... Тоже озера, на их плохо видно. И я потихонечку переползаю уже в сторону э, Франции, потому что, несмотря на то, что Италию я тоже люблю, не хочу там оставаться сегодня. У нас дома сегодня планируется вкуснейший шашлык. Эй! Юра его готовит. Поэтому я, я даже уже, честно говоря, время-то уже седьмой час. Ласты бы смазал домой, но не, не смог удержаться. И не заснять вам. Надеюсь, вы это оцените. Ох! Да, у нас, видите, впереди приглаждает путь облачность. Но я и могу ее справа обойти, но я справа ее обходить не буду, потому что просто хочу показать вам, как ее проходят, как над ней летают, как мы все эти капканы облачные умеем. Ну, не знаю, там, как сказать, предвидеть что ли пилотирование. А сейчас, наверное, знаете, как красиво будет? Вы можете посмотреть, как загибается вот это облако. Это облако. Э -э там восходящий поток на его передней стороне. Мы сейчас туда улетим. Вот сейчас очень хорошо видно, как само облако дышит, как одна часть его поднимается, другая часть опускается, все вращается. На, на этом можно за этим можно наблюдать бесконечно, друзья. Это Просто может быть вечность. Сейчас я его облечу с другой стороны. Увидите, что на наветренной стороне вот этой системы есть восходящий поток. Вниз уходит пропасть этого воздуха. А здесь прекрасный восходящий поток. И мы можем набирать при желании. Еще набирать. И... Эх, Насколько же это красиво. Все. За, за, за Не то, чтобы даже за волокло, а мы на 300 метров ниже. Если вы помните, вот крыло показывает, вот там прошли мы этого облака, то сейчас уже такое невозможно. Ох, да, остается только сказать до свидания, Италии и двигаться в сторону дома. Какой у нас план, как мы полетим домой? Ну вот видите, висят облака вот эти вот высокие. Это до них мы можем добрать, мы же сейчас набрали 4 и, Собственно, мы туда придем, наберем высоту и спокойненько практически на долет пойдем. То есть с этой удаление сейчас от э, аэродрома у нас 110 километров. Нам нужно всего лишь 800 метров высоты добрать, чтобы долететь до дома. Представляете, мы сейчас все альпы насквозь. То есть мы сейчас в Италии и мы прокалываем всю тол толщу альп. Выскакиваем уже в низких Альпах, а, в наших, и там остается километров 30 до долины Рона. То есть, собственно, Альпы не такие большие, как кажутся. Когда начинаешь над ними летать, думаешь, да что там в альп? Ерунда Я какая-то. Ой, ну что, забирай ручку, газку. Давай, 180 км в час, погнали. Эх, Красота! Я больше всего люблю, когда планер на высокой скорости спарит километров 200, да, над облаками, ты чувствуешь себя реально самолетом таким, каким-нибудь уже, ну не то, что преактивным, ну, по крайней мере, но при этом шумит воздух, но не шумит двигатель в этом свое совершенно потрясающее удовольствие. А вот смотрите, друзья, как красиво переваливает воздух итальянский, пытается перевалить на французскую сторону, загибается. То есть ветер дует со стороны Италии, хотя на самом деле нету ветер, наоборот дует из Франции в Италию. Вот это вот все вот перемешивается так вот. На это я уже говорил, повторю и повторять буду. На это можно любоваться и смотреть бесконечно. Сейчас я, вам, наверное, все не успею показать, как Сергей войдет в поток восходящий, в котором мы собственно и наберем высоту. Оп, Видите, какую свечку у меня умеет так делать? Это раз. И закрутил, красавчик. И все. Ну, может быть, с первой спирали не попадет в поток. А может и попадет. Вот как это делается. Раз. Да, есть. И сейчас мы встаем в танец набора. И через минут пять у нас будет высота 4300. И мы спокойненько и красивенько полетим домой. Вот вам финишный, наверное, круг этого всего совершенства и блаженства. Ах! невероятное зрелище отлично 4000 метров мы набрали друзья крайняя спираль и отправляемся в сторону дома до него 100 километров осталось не хватает для немножко высоты 319 метров но я думаю красивенько мы ее доберем я соберу сейчас Постараюсь ровно пилотировать планер, и мы привезем вам таймлапс, как можно от границы с Италией. Собственно, вот за, за нами Италия, вы ее все недавно видели. Мы 10 километров отлетели от той точки, где были, и набрали под облаками необходимую высоту надолета. И вот впереди у нас курс на аэродром. Чуть правее надо взять. 99 километров, 200, 300 метров там не хватает. Я постараюсь без единой спирали долететь Погнали! высоты 717 метров, то есть, помните, мы с недостатком в 300 улетали, это самоотверженная и грамотная работа моего ученика Сергея, он прекрасно вел планер и наэкономил нам аж километр высоты. Я опускаю шасси, так, и наблюдаю, что ветерочек-то северный, скорость нашего северного ветерочка 30-40 км в час. В любом случае у меня есть время, потому что, как вы видите, буксирует э, автомобилем планер. Как раз человек соприземлялся против ветра. И мне нужно подождать, пока он, так сказать, освободит аэродром для следующего захода. Именно по этой причине э, иногда приземляются по ветру, чтобы не, ускав... не сделать эту вот пробку, которая образуется, когда вот в этом узком горлышке скапливается куча желающих проехать 40 км в час это избыточно, конечно, 40 это перебор, я приземляюсь в 28 то есть я поставил себе планку 30 км в час, если больше 30 ветер, увы придется так сказать, уменьшить задушить в корне лень и желание скорее домой на шашлык придется приземляться на полосу, потом толкать планер мы коротко зайдем аккуратненько приземлимся и потом ручками оттолкаем планер к нашему вот этому вот замечательному ангару так шасси выпущено самое главное тормоза проверить о смотри а ветер зараза начал косить немножко но ну, ничего страшного 45 км в час без шансов приземлиться по ветру никаких вариантов нет ставлю закрылок 6 и погнали Лабатень Девиктор Дамвинг Лендинг ту Норд. Парарам. -ра О! Зачем он там остановился? А, может он как раз хочет переехать и видит нас? Ну да. Точка касания у нас Точка касания я справа буду касаться. и вот Самое страшное это вот так пикировать вот в эти деревья. И мало того присутствуют явные турбуленты, все сбыточное. Оп, прошли деревья, облетаем его сбоку. Оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, висим, висим, висим, висим, висим, висим, висим, висим, висим, висим. Оп, отлично. Присутствуют явные турбуленты, все сбыточное. Оп, прошли деревья, облетаем его сбоку оп оп оп оп оп оп оп оп оп оп висим висим висим висим висим висим висим висим висим Оп, отлично. И на асфальтике остановимся. Сейчас надо будет быстренько вылезти, и чтобы нам не... Оп. занимать полосу долго. Прыг и побежали. Иногда очень сильный ветер, у меня удается задом ехать. Ветром тащит планер. Тогда очень тяжело рулить педалями наоборот. Но можно. <смех> такой лихой полетик, такой лихой заходик. Все, побежали укатывать планер в Атгар. До новых встреч, глубоко уважаемые любители летных видов спорта. До новых позитивных роликов.